Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Хачари, и вы вновь на канале Новостройки Новостройки.шоп. Сегодня у нас продолжение нашего первого выпуска, в котором мы вам рассказываем о том, как купить квартиру самостоятельно. В первом ролике мы рассказали обо всех схемах мошенничества. Его вы можете посмотреть в описании, я оставлю ссылочку. А сегодня мы на практике разберем, как же все-таки выбирать квартиру, на что обращать внимание и обо всех риэлторских лайфхаках. В нашем ролике. Друзья, по факту большинству горе-риэлторов все равно на то, как вы будете жить в вашей новой квартире. Многие застройщики тоже об этом не думают, строят как попало, чтобы побыстрее сдать и получить деньги. О том, как не слить свои кровно заработанные, как не попасться на основные схемы мошенничества и не выглядеть глупо в ситуации, смотрите в нашем втором ролике о том, как выбрать квартиру самостоятельно. В первую очередь изучите район вашей будущей квартиры и обратите внимание, конечно же, на развлекательные заведения в этом районе, районе. бары, рестораны и кафе. Смотрите это все вечером, потому что именно вечером начинается основное веселье. И от этого веселья вы можете пострадать, потому что шум от выпивших гостей и фейерверк от праздника может приходить прямо в ваши окна, ну и мешать вам спать соответственно. Повнимательнее рассматривайте варианты квартир на первых этажах, где расположена коммерция. Ведь коммерция придает дополнительной пикантности. Также обратите внимание на то, как расположены кондиционеры. Ведь капать будет не только на улицу, но и на мозги. Это, кстати, касается и квартир, расположенных над паркингом. Шуметь будет, потому что ворота постоянно открываются, закрываются и заезжают машины. Люди кричат, дети играются, ну и все в этом духе. В общем, квартиры на первых этажах это то, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Также при выборе квартиры обратите внимание на то, как и где она расположена на этаже. Ведь если ваш балкон примыкает непосредственно к балкону общего пользования, вам может попасться какой-то сосед, который там постоянно курит или громко говорит по телефону. Это может доставить вам дискомфорт. Также обратите внимание на двери, расположенные на общем балконе. Ведь от сквозняка и от ветра они могут стучать и доставлять вам дискомфорт. Например, вот так. Но ну, эта дверь хорошая, но есть двери, которые могут постоянно вот так вот болтаться и стучать. Вот, кстати, друзья, пример той самой хлипкой двери, которая деревянной двери, которая может шуметь и стучать от сквозняка. Например, вот так. Также обратите внимание на квартиры, которые примыкают к пожарной лестнице. Как правило, это холодные помещения, и нормальный застройщик сделает его либо из газосиликатного блока, либо дополнительно утепляет. Ну а в дешевых домах вы можете увидеть здесь гипсокартонную стену, на которую, кроме как вешалку, ничего тяжелее вы не повесите. А представьте, если там будет висеть, например, ваш кухонный гарнитур. Поэтому внимательно проверяйте, из чего состоит вот эта стена. И еще что касается квартир, которые примыкают непосредственно к пожарному выходу, особенно это касается квартир на низких этажах, здесь часто ходят люди, они могут разговаривать по телефону, но этот шум будет доноситься вам в квартиру. Также повнимательнее рассматривайте квартиры на последних этажах, особенно если над ним нет технического. В этих жилых домах и во всех монолитно-кирпичных домах современного строительства технический этаж есть, но есть дома, в которых их нету. Если этажа нет, то будьте готовы, что крыша будет, скорее всего, течь, будет шумно от дождя. Ну а если этаж присутствует и он есть, то вы можете быть спокойны. Также обратите внимание на квартиры на средних этажах. Как правило, это самые ликвидные квартиры. Они продаются быстрее всего и пользуются... Спросом больше всего. Ну, а квартиры повыше, которые расположены повыше, в них, соответственно, меньше шума и меньше пыли. Также, друзья, обращайте внимание на квартиры, которые примыкают непосредственно к шахте лифта. Бывают лифты шумные, бывают бесшумные. На это нужно обратить внимание. И имейте в виду, что на последних этажах и чем выше этаж, там лифт ездит реже. Обратите внимание на материалы стен, которые отли... отделяют вашу квартиру от квартиры вашего соседа. Самый лучший вариант это конечно кирпичная стена, Но наиболее распространенный вариант это газо... газосиликатный блок. Если вам повезло, то вы сможете выбрать квартиру с монолитной стеной более чем 20 см и здесь будет самая лучшая шумоизоляция вашей квартиры от квартиры соседа. Ну а если вы многодетная семья и вы хотите большую квартиру, 4-5 комнат, то вы можете рассмотреть квартиры, которые находятся рядом, объединить их и, соответственно, увеличить вашу площадь. Также, если в коридоре нет электрощитка, например, вот такого, то вы можете поставить вот здесь, договориться с управляющей компанией, поставить здесь. Общую дверь, которая увеличит вашу квартиру за счет площади, которая находится в коридоре. Также при спаривании квартиры вы получаете дополнительный санузел и дополнительные балконы, что делает вашу квартиру большой и просторной. Обратите внимание на квартиры, расположенные в торце дома. Есть распространенный миф, что такие квартиры холодные, ветреные и собирают много влаги. Но это не так. Нужно обращать внимание в первую очередь на технологию строительства. Как правило, это явление присутствует в блочных домах. Но если дом построен по современным монолитно-кирпичной технологии, то вы не ощутите разницу, э, такой как, э, так как если бы эта квартира была бы в центре дома. А если квартира в торце, то можно договориться с застройщиком о дополнительной скидке. При выборе дома, в котором будет располагаться ваша будущая квартира, также обратите внимание, сколько квартир на этаже. Здесь 12 квартир, есть дома с большим и меньшим количеством квартир, и от этого количества будет зависеть, сколько будет шума. Если квартир много, соответственно, здесь они расположены все небольшой площади, это однокомнатные квартиры и студии, а соответственно, они чаще сдаются под сдачу, и соседи будут часто меняться. Обратите внимание на квартиры-бабочки. Это такие квартиры, которые выходят на две стороны, окна, которые выходят на две стороны. Как правило, в таких квартирах больше света, соответственно, хороший теплообмен. Также обратите внимание на размер коридора. Многие застройщики делают его запредельно большим, неудобным в виде аппендиксов, где не расположить ни шкаф-купе, ни обувницу, ни многое другое. Коридор должен быть продуманный, здесь обязательно должно быть место под шкафы, под обувницу и ходить в этом коридоре должно быть удобно. Например, здесь предусмотрено место под шкаф-купе. Если в этой квартире переместить эту дверь сюда, то здесь бы образовалось бы что-то типа технического угла, где можно было бы расположить и бытовую технику, и сделать большую гардеробную, и зону хранения. Для всяких разных вещей. А при выборе квартиры также обратите внимание на санузлы. Они бывают совмещенные и раздельные. Если у вас большая семья, то скорее всего вам лучше выбрать раздельный санузел, потому что по утрам могут образоваться пробки в ванную. Также не шибко ценят комнаты-вагоны. Это такие комнаты длинные. С, с маленькой шириной. Они сначала кажутся большими, но расставив всю мебель, они становятся очень тесные. В идеале, конечно, чтобы комната была прямоугольная, шире 3,5 метра в ширину. Также, друзья, обратите внимание на высоту потолков. Исходя из этой цифры, вы сможете рассчитать, сколько у вас уйдет на ламинат, на паркет, на э, натяжной потолок. В идеале, конечно, чтобы это было не менее 280 сантиметров, то есть 2,8 метра. Здесь потолки стандартные 2,7. Также обращайте внимание на площадь санузла. От этого будет зависеть, какого размера у вас будет ванна, сможете ли вы разместить ванну и стиральную машину, или придется столкнуться с ограничениями и разместить и поместится только душевая кабина. К примеру, в этой стандартной однокомнатной квартире поместилась только вот такая небольшая ванна, и раковина и санузел. Площадь санузла хоть и небольшая, но здесь все обыграно достаточно грамотно. Здесь поместится также и стиральная машина. Друзья, при выборе квартиры также обратите внимание на планировку. Бывают квартиры со стандартной планировкой, а бывают квартиры с нестандартной. Вот если вы выберете планировку, которая будет нестандартная и продуманная, то вы скорее всего Попадете в что-то типа тетриса, это как в этой квартире будет трудно придумать какой-нибудь хороший дизайн. Классическая мебель туда вряд ли подойдет. В общем, лучше выбирать квартиры с более стандартными планировками. Форма стандартных квартир, как правило, это квадрат или прямоугольник. Это самый лучший вариант. Избегайте всяких округлостей, более чем четырех углов, не прямых углов стен, чтобы удобно было расположить мебель и придумать хороший дизайн. Такая стандартная квартира будет экономить вам нервы, деньги и не будет из вашего кошелька тянуть дополнительные средства. А квартиры нестандартной площадью, они подойдут скорее на вкус, на любителя. То есть нужно очень внимательно отнестись к планировке, потому что она, нестандартная планировка, может сначала понравиться на первый взгляд, а потом вы можете столкнуться с очень множеством ограничений и, соответственно, несостыковок, неудобств в квартире. Единственный случай, где я бы рекомендовал бы нестандартную планировку, это квартиры с высокими потолками. Там действительно можно обыграть дизайн, можно придумать хороший вариант расположения и мебели и так далее. Но если квартира со стандартной высотой потолков 2,7, а то и ниже, то такие планировки лучше избегать. Вот такие простые лайфхаки помогут вам сэкономить время, деньги, нервы и подобрать оптимальную квартиру, о выборе которой вы в дальнейшем не будете жалеть. С вами был я, Дмитрий Хачари и компания Новостройки Шоп. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, а мы с вами увидимся в наших следующих выпусках. До новых встреч, друзья!